Церковь Святого Духа. История. Церковь, находящаяся в историческом центре Таллина на улице Пюхавайму. Памятник средневековой архитектуры. Сооружение, которое по сегодняшний день сохранило свой первозданный вид. В настоящее время принадлежит лютеранскому приходу готическая архитектура Эстонии. Церковь Святого Духа – одна из старейших в Таллине и единственная, сохранившаяся до наших дней первоначальную архитектуру. Ее белая восьмигранная колокольня с темными ступенчатыми кивером хорошо заметна, с Ратушной площади на фоне красных черепичных крыш старого города. Выдающийся немецкий мастер Бернард Нотке создал для нее резной деревянный алтарь в готическом стиле, чудом уцелевший при реформатских погромах и поныне украшающий храмовый интерьер. С кафедры церкви Святого Духа пастор Георг Мюллер впервые прочел проповедь на эстонском языке.